Приветствую друзья на канале Skill Journal, приехала пятнадцатая посылка, а значит будем продолжать строить ударный вертолет Ми-24В от издательства EagleMoss. Сегодня рассмотрим 54, 55, 56, 57 журналы, а также соберем детали, которые идут в комплекте вместе с ними. Как всегда, ссылка на все видео в правом верхнем углу, а ссылка на подписку журнальной серии в описании под видео. Переходим к содержимому первого журнала и к статьям идущих в нем. Ми-24 в Республике Беларусь. Армейский МУР, он же ретривер, вертолет Песецкий H-25 HUB. Этап номер 54, осевой шарнир. Как и было обещано ранее, в 54 выпуске идут суппорта для стоек шасси. Как вы видите, благодаря данным фиксаторам вертолет можно смело ставить на шасси и даже катать по столу. Переходим к следующему выпуску. Журнал 55 и статьи, идущие к нему. Аварийные ситуации. Действия в полете при пожаре. Многоцелевой вертолет Агуста А109. Этап номер 55. Лопасть несущего винта. Такая область у нас получилась в итоге сборки 55-го выпуска. Теперь переходим к 56-му. В журнале расположились следующие статьи: Усиление подвесного вооружения Универсальные вертолетные гондолы Вертолеты в Корее Боевой дебют. Этап номер 56. Сборка ВСУ. Вот такой результат у нас получился после сборки 56-го выпуска. Переходим к 57-му, заключительному на сегодня. В 57-м журнале расположились следующие статьи. Петля, забор, каток, тактические приемы Ми-24 в Афганистане, летающий банан Песецкого, вертолет HRP. Этап номер 57. Конструкция левой части хвостовой балки. Вот такой у нас результат после сборки всех сегодняшних выпусков. Ну и как вы видите, вертолет уже просто перестал перемещаться в экран. Фиксатор стоек шасси я пока что убрал, так как они мешают сборке, но впоследствии я их обязательно буду использовать. Ну еще у нас осталось собрана в общем та, которая будет установлена впоследствии. Ссылку на блок данной строки вы сможете найти в описании под видео, а также ссылка будет в правом верхнем углу. На этом я буду заканчивать.